Ребят, есть какой-нибудь листочек? Сейчас скину. О, спасибо. Работает это, нет? Алло, слышите меня, алло? Да слышно, слышно. А, все. Патча не узначится. Итак. Ну вот, значит, дигидроген самый опасный если, в семи... еще есть кто-то живой, если кто-то выжил... Ладошка. Вышел, зашел, нормально. извините. Измерения закончены можно приступать к обработке полученных экспериментальных данных. Все, все закончили смотреть, да? Сейчас следующий урок включу вам. Ну что, ребят, вам все понятно? То, что я вам объясняю, это все не просто так. Вам это в жизни еще понадобится. Все, Олег, давай, создавай еще раз. Я в этот раз на пудже намид. Все, поехали. Так, молодые люди, студенчески показываем. Студенчески? Вы серьезно? Да, да, да, давайте показываем. Пропускной режим никто не отменял. Я работу искать не хочу. Что за бред? Так вот, когда Архимед лег в ванну, именно тогда он понял, что объем вытесненной жидкости равен объему самого тела. Так, сейчас голову домой буду объяснять вам второй закон термодинамики на примере Приготовление яичницы. А, мы находимся на соборной площади. Это собор Санта-Мария дель да, Примерно вот так он выглядит. Так, сейчас я еще одну миссию пройду и дальше пойдем. Так, ребят, ну напоминаю, что завтра у нас день группы. Э, каждый берет сам себе. Ну, поняли. Вот, ну, подключаемся равно 8. И вебки чтоб не отключали? Будем играть в крокодила, поняли? Ну вот, в общем, такой танец он недоделан, правда еще. Ну, он неплохо. Хорошо? Mm -hmm. Идею чуть не понял. Вот, нужно и додумать там, главное. Слушай, вот еще в конце думаю, может вам, а, типа, на шпагат как, ну, вот так вот. Не, ребят, 15 минут прошло, давайте отключаться он не придет. Согласен. Нет, то вы, конечно, как хотите, но я вообще это преподавателя собираюсь ждать. Go! Go!